Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог, астролог и преподаватель БАДЗИ. В этом видео речь пойдет о восстановлении часа рождения или ректификации. Это важная тема в астрологии. Без знания времени рождения нельзя построить полноценную карту четырех столпов и увидеть все восемь иероглифов. Нельзя правильно прочитать и скорректировать судьбу. В часовом столпе содержится все-таки 25% всей информации карты. Даже если время э, рождения известно по бирке или со слов мамы, его все равно желательно проверить по событиям. Особенно если вы родились на стыке двух часовок и нет точности, работает один час или уже включился следующий. Часовой столб – очень важное место в карте. Рождение детей, переезды, путешествия, приход, потеря денег, хобби, предпринимательство. Все это и многое другое отражается именно в часовом столпе. Час отвечает за нашу старость, по нему мы смотрим, что с нами будет происходить в это время. Будут ли дети о нас заботиться, какое будет здоровье, будет ли хватать денег и так далее. Часовой столб. Он как лампочка, которая загорается всякий раз, когда в жизни происходят важные события, хорошие или плохие, в зависимости от полезности элементов. Уже совсем скоро в нашей школе мы запустим новый курс, на котором будем учить восстанавливать время рождения. Вообще ректификация – это высший пилотаж для астролога. Он должен уметь соединять прошлые события из жизни в единое целое. Как будто бы вот собирать пазл. На это, но может уйти, это можно сделать быстро, какие-то карты быстро достаточно открываются, на какие-то уходят, возможно, несколько дней даже может уйти кропотливой работы. Но это того стоит. Ни одна компьютерная программа пока не научилась высчитывать ваш час рождения. В ректификации карты может помочь любая информация, любая деталь. Как правило, клиенту заранее высылают, высылается анкета, где его просят привести все даты важных событий, такие как свадьбы, разводы, рождение детей, переезды, травмы, операции, карьерные достижения и так далее. Не удивляйтесь, если вас попросят прислать фотографию. Это не из любопытства. Сейчас я вам открою одну из техник, техник, как правило, несколько, и мы пользуемся различными техниками для восстановления часа. Ну, вот есть, например, такая техника, в которой часовой столб отвечает еще и за правую часть лица и правое ухо. И если у вас там есть какие-то шрамы, отметины, то очень часто их видно в столбе часа. Давайте посмотрим на фотографию и на саму карту Бадзи певца Энрики Иглесиаса. Он родился 8 мая 1975 года в час собаки. У него на лице довольно такая крупная родинка с правой стороны. Если представить его столб часа, деревянную собаку в виде картинки, то это большое дерево на земле, такой дуб, например, который своими корнями уходит глубоко, буравит прям землю и согласитесь это очень похоже на то как родинка своими корешками проникает через кожу вот такие иногда техники такие маленькие подсказки но очень образные детали они могут помочь нам решить вот. и внесут самую такую главную может быть точку очень важную, внесут понимание когда Особенно, когда мы взвешиваем все «за» и «против» и пытаемся принять единственное правильное решение. Итак, друзья, если вы хотите научиться искусству ректификации, стать настоящим профи в БАЦИ, приглашаю вас на курс восстановления часа рождения. Оставляйте комментарии под этим видео, оставляйте свои имейлы, e и мы обязательно пришлем вам приглашение на бесплатный мастер-класс. А на сегодня это все. С вами была Наталья Пугачева. В следующем видео я покажу на примере, как час связан с детской темой. Всего вам доброго.